Пора разлезться. Ахмед, А где Ахмед? Не знаю. Чего желаете? Чтоб было чисто. <пух> Блин, Нужно оружие. И новая бомба. Будет исполнено? Слушайте мою команду. Держимся группой. Так точно! Куда идем? Эм, На Б. Глупцы! Кажется, я перепутал. Пойдем на А. Смотрите-ка, они знают про прострелы. А вы ребята знали про них? Пишите в комментариях. Учитель, но курсант не пошёл с нами. Друг мой, он уже обречен на погибель. Малыш, что стоим? Пора убивать. Ты? Я? А может он? Ах! Ты посмотри, какие стены здесь красивые. Им наверное тысячи лет. Если босс узнает, что мы с не разгладываем, лах, мамы халинуют, нас убьют. И меня, да. Давай-давай. Надо тоже себе в деревне такие построить. Ах, нет! нет. Малыш, смотри и учись, как нужно кидать гранату. Учитель, что это было? А вот так делать не нужно. Сектор ah. чист. Then diffuse the counter.